Так, что-то пишет. А что ты скажешь, если я знаю, где ты живешь? Тебе страшно? Я знаю о тебе все. Знакомое место? Всем привет! Сегодня настроение пижамка, потому что буквально этой ночью я получила странное сообщение. Ну как сказать странное? Просто мне написали привет с аккаунта, который назывался «Я знаю о тебе все». И я подумала, что... Чем это пахнет? А пахнет, как вкусно. А пахнет контентом. Мне кажется, что это будет очередной трэш, потому что мне везет. Я чувствую, когда будет трэш. Но перед тем, как мы начнем, не забывай подписаться на мой канал, тыкнуть лайк, мне будет очень приятно. Что же, я захожу в свой инстаграм, открываю свой директ, в который обычно я и переписываюсь со всеми. И вот он, этот аккаунт, который пишет, знаю о тебе все. Ну и вот то самое сообщение. Привет, Наташа. Давайте просто коротко и лаконично напишем с вами что-то простое, типа мы совершенно не заинтересованы, такое как «Привет», просто «Здравствуй» просто «Как дела?». Интересно, насколько быстро нам с вами ответят, но уже посмотрели. Ничего себе, как дела? Нормально. Мне кажется, контент не получится. Че мне написать? А у тебя? Я-то уже надеялась, что у нас будет контент. Это не имеет значения. Совершенно не имеет значения а, Давайте я напишу, ну ладно Я давно за тобой наблюдаю И знаю о тебе все Даже то, что ты хорошо скрываешь Интересно, а что же я могу скрывать? Денис, у тебя есть какие-то а, намеки? Что я могу вообще скрыть? Мне кажется, я максимально открытый человек У которого вообще ноль секретов Ну хорошо, давайте напишем Ха-ха-ха, очень смешно у меня реально нет никаких секретов. Я постоянно сижу дома. Типа, вообще. Тем более сейчас, когда мы собираемся на отдых, я вообще не вылезаю никуда из дома. Поэтому какие-то там секреты... Я вот думаю, что это будет из категории ты изменяешь Денису, скорее всего. Вот что-то такое. Я там тебя видел с каким-нибудь мальчиком или с какой-нибудь девочкой. Ты играешь в игры. Много играешь. Интересно! Как же это можно было предположить? Вот это все. Давайте напишем тоже мне секрет. Все и так знают, что я люблю игры и играю в них постоянно. Типа, ты вообще о чем? Алло! Не, ну реально, типа, это сто процентов какой-то очередной подписчик, который просто решил привлечь внимание таким образом, и у него получилось. Но явно человек смотрит мои видео, если он в курсах, что ты играешь там в игры, много играешь в игры, либо я не знаю. Давайте напишем, что я не вижу смысла. Дальше про Должать Диалог Вот и все Всего доброго Не получилось видео, кажется, у нас, ребят Расходимся Я тебя никуда не отпускал Очень страшно, очень страшно Я не знаю, что с этим делать Это что вообще такое? Если ты не ответишь мне Я раскрою все твои секреты Господи, что за бред? Что за бред? У меня нет никаких секретов Реально, никаких Мне вот, знаете, сейчас даже стало интересно Что же за такие секреты нам с тобой напишут? Хочется познать то, чего не знаем даже мы с тобой, мой дорогой друг Что-то нам там написывают В том числе, то, что ты делаешь в спальне, когда остаешься одна Сплю? Ну да, и в спальне у меня стоит компьютер Ладно, я просто похлопаю гению этой мысли Просто похлопаю, это гениально Что же я делаю в спальне? Ребята, что делаете в спальне вы? Пишите в комментарии, я лично сплю А если не веришь, что я знаю про тебя все Я знаю еще кое-что У тебя на столе стоит кружка Как? Как? Субтитры по меня стоит кружка. Две кружки. И даже чайник стоит. Ребят, мне кажется, это сейчас важно. Я знаю каждый ваш секрет. Прямо сейчас ты сидишь с телефоном в руках, и рядом у тебя кружка. Пиши, если я узнала твой секрет. А еще правой рукой ты трогаешь свое лицо. Страшно? Я слежу за собой. Я предлагаю э, немножечко начать подыгрывать, потому что это явно интересный диалог, интересный собеседник. Э, и то, что вот это вот угадать, вот это вот, но это у всех людей стоят кружки, у всех людей там вот так вот вот это вот все делают. Поэтому давайте напишем, у меня нет секретов вообще. Поэтому иди лесом. До свидания. Что вы себе позволяете? Знаю о тебе все. Действительно, он знает уже то, что у меня кружки стоят на столе. Так, что-то пишет. А что ты скажешь, если я знаю, где ты живешь? Тебе страшно? Тоже мне. Мне страшно. Бред полный. Чего я должна бояться? Многие мои зрители знают, где я живу. Тем более, когда я жила на старой квартире, там вообще некоторые ребята прибегали и бегали за мной по двору, что, конечно, осложняло мне жизнь, но что поделать? Я знаю тебе все. Я знаю каждый твой шаг. Что мне написать? Знакомое место. Ну да, это Красная площадь. Я, живя в Москве, не знаю, что такое Красная площадь, ты вчера была там. Десять раз я там была, ребят. Я вчера весь день сидела дома, записывала ролики. У меня вон даже есть алиби, Денис подтвердит. Ну хорошо, теперь настало время подыгрывать, да? Или что, как думаешь, подыграть или не подыграть? А вот и не было, скажу я. Переиграю. Посмотрим, что ты на это скажешь, неизвестный человечешка. Что ты ответишь мне на это? Зачем врать? Не зли меня, иначе расскажу о тебе все тайны, договорились. Господи, нет у меня никаких тайн. Вот так вот тебе много восклицательных знаков. нету у меня тайн. Всем и так все известно. Все. господи, я уже начинаю злиться. Это что за бред такой? Это совершенно уже не смешно. Это просто какой-то дебилизм. Есть моя малышка. Когда ты остаешься одна, ты кушаешь козявки, пока никто не видит. Oh, bueno. И кушаешь мозоли Так человек явно смотрел мой тикток И я думаю, что этот человек как раз таки Хотел съесть мои мозоли Что написать? Да прям в точку, как ты угадал Как ты об этом узнал? Как ты об этом узнал? этим и питаюсь, это секрет моей идеальной худой фигуры, потому что я на козявках и на мозолях. Присылайте ваши козявки и мозоли мне по адресу город Москва, улица Ленина 57. Надеюсь, такого адреса в Москве нет, иначе вы прислете кому-то другому ваши козявки и мозоли. И вот мы снова вернулись к играм. Помнишь свою рубрику игры для девочек? Да, помню. И что? Типа... К чему этот вообще вопрос? Я постоянно снимаю эту рубрику, вот, кстати, сняла недавно, если не смотрели, то посмотрите, или она еще не вышла, но неважно, главное, что вы. Ты когда искала во что поиграть, я следила за тобой через глаза Анджелы. Э -э -э, <звучит> кто это? Что за Анджела? Так, походу, это уже сдвиг по фазе. Что-то какая-то странная непонятная хреновина происходит, ребятушки. Но настроение, между прочим, пижамное все еще. Смотреть фото. Ой, что-то не хочу нажимать на эту кнопку. Ну, давай нажмем. а, -а, -а это а это кошка Анжела. Ой, все, понятно. И, и что? Ну, типа, кошка и кошка. Это такая детская, а обычная детская игра. Ну, типа, и что? Ты зашла в полночь, и я тебя засек. Теперь я знаю о тебе все. По пять. Я уже поняла, что ты знаешь обо мне все Ты просто твердишь эту фразу Из раза в раз Что я уже не знаю Вот, ник, знаю о тебе все Пару раз, если пролистнуть выше, знаю о тебе все Пару раз пролиснуть ниже, знаю о тебе все Опять знаю о тебе все Эта фраза уже повторяется пятый или шестой раз Представляете, насколько человек знает обо мне все Что-то там большое пишется, суть по всему Когда ты спишь, когда просыпаешься Я смотрю за тобой и знаю, что у тебя дома И чем ты занимаешься как сидишь с кошкой у окна? Тоже мне. Ну, сижу я с кошкой и сижу. Что с того? Это лежит у тебя дома. Это же фотка из моего телеграм-канала. И сейчас она там не лежит. А это моя вчерашняя фотка с кошкой, где я сижу у окна и мы вместе смотрим на дождь. Что за... Что молчишь? Страшно? Эээ, нет, не страшно. Совсем. Мне смешно. Потому что это 100% какой-то подписчик, который еще подписан на телеграм-канал. Ладно. Я продолжу. Ты уже заклеил Камеру, которая стоит у тебя между мониторами. Нет, я вообще то на нее каждый день снимаю. Зачем мне ее закливать? Что за конспирация от бога? Что там еще какой-то славесный понос попер? Я смотрю, как ты пишешь свой игровой ролик. Э, видимо, прямо сейчас. Э, поэтому ну что тебе типа, сказать? Что ты еще пишет? Посмотри, порвало. Меня, по-моему, сто процентов хотят убедить в том, то что сейчас есть на самом деле. Отвечай мне, твои секреты в моих руках. Три. Ой, отчет какой-то на Два. Подожди. Нет, блин, а если он сейчас напишет... Э, э, я отвечу лишь одно. Я вызываю... Я вызываю полицию, больной ублюдок. Понятно. Сейчас получит он по жопе. Тебе она не поможет. Ты не сможешь меня найти. Ой, я знаю почему. Прям вот догадываюсь почему. Сейчас интересно, что ответит. Интересно узнать. Потому что ты очередной подписчик или подписчица, которая хотел или а, привлечь мое внимание. А, поздравляю, у тебя это вышло. Я просто похлопаю. Еще раз, уже второй раз хлопаем этому человеку. По-моему, слишком много чести. Думаешь? А что скажешь на это? Что там? Что там? Это магазин рядом с твоим домом. А у нас, кстати, рядом ни одной пятерочки вообще нет. Ближайшая пятерочка э, наверное, в метрах 500. Что мне написать? А вот и нет. А вот и нет. Не получилось. Не фортануло. Единственное попадание, которое было прям в точку, это стаканы на моем столе. Тогда я покажу фото, которые ты делаешь, пока остаешься одна. Это какие? Знаки зодиака? Это единственное фото, которое я сейчас делаю И то я их сейчас уже не делаю, потому что я не успеваю перед отпуском вообще ничего уже Потому что времени не в обрез, а надо еще ролики намонтировать И всякое такое, серьезно? Просто фотка из моего инстаграма в трусиках Что ты скажешь на это? М -м, горячо Но не вижу в этом ничего такого А можно я поставлю это себе на аватарку? Спасибо, посмеялась, добро пожаловать в бан. В общем, ребят, вот такое вот у нас получилось видео, это было занимательно, это было интересно, всякие типа недоманьяки мне еще не писали, но нужно же с чего-то начинать. Как вы считаете, ставим вот это вот на аватарку или нет? Не забывай писать, как тебе это видео в комментарии, подписывайся на канал. Если вы набираете 30 тысяч лайков, то мы его разбаниваем и ждем от него новых шедевров. Пока!